обезьянка а. бабушка решила черномордино обрезать то вдруг он испачкался вот так так надо его так правильно чтобы чистый был и себя заодно. А пятнаху, ой, бежала.